В 2020 году Горьковский автозавод начал выпуск электрической газели ИНН. С того момента газовцы продали лишь около 50 таких машин. Спрос ограничивают неразвитость зарядной инфраструктуры и высокая стоимость электричек. Впрочем, для Москвы, которая мечтает оставаться законодателем транспортных мод, дороговизна аккумуляторной техники давно отошла на второй план, а сеть зарядок регулярно прирастает новыми терминалами. Поэтому Мосгортранс выдал нижегородцам техническое задание на разработку батарейного автобуса малого класса. За основу газовцы взяли полунископольную Газель Сити, в которую внедрили электрическую начинку от упомянутой Газели ИНН. Необходимо отметить, что ну, данный автобус сделан с применением компонентов от действующих автомобилей Газель – это задний мост, передняя подвеска, то есть все эти компоненты широко известные, надежные, доступные. Вот. Ну и в целом это делает значит, стоимость этого автобуса доступной для клиентов. Блок батареи пришлось разделить. Одна часть размещена справа от водителя вместо пассажирского сиденья, а вторая — в заднем свесе. Суммарная емкость 400-вольтовых никель-марганец-кобальтовых блоков — 81 кВт-час. Аккумулятор, подвешенный под днищем, защищен жестким корпусом с остальными стенками толщиной 2-3 мм. Как уверяют инженеры, этого вполне достаточно, чтобы защитить батарею от серьезной деформации при ударе сзади. Выдавая задание столичные чиновники попросили обеспечить пробег под нагрузкой более 150 километров. При этом заряжать машины будут редко, в основном на конечных остановках. Электрическая газель достигла этих показателей. Аккумулятор собрал неназванный российский партнер, но ячейки имеют заграничное происхождение. Логичнее всего предположить, что базовые компоненты пришли из Кореи или Китая. Однозначно есть перспективы перехода на отечественные батареи. Мы над ней работаем, и мы вообще в э, стратегии нашей компании это максимальное применение российских комплектующих. Мы максимально российский автомобиль. Интересно, что автобус оснащен газовым обогревателем, работающим на метане, а для хранения газа установлен 40-литровый баллон. По расчетам этого объема должно хватать на 16 часов постоянной работы печки. В Нижнем Новгороде провели предварительные заводские испытания, но впереди разработку ждет опытная эксплуатация на московских линиях. И в случае успеха Музгуртранс закупит целую партию таких автобусов.